Привет, друзья! Меня зовут Любомир Борода, и это мой канал. На моем канале есть инструкции по плетению из паракорда, некоторые вопросы о путешествиях и походных каких-то делах. Также я веду свой влог, в котором рассказываю о своей жизни. В данном ролике я хочу познакомить вас с одним очень простым плетением – оплетением минималистичным, летним, потому что летом каждый из нас хочет вытащить весь хлам из карманов, облегчить свои рюкзаки, одеть легкую одежду для того, чтобы было свободно и легко, и ничто нас не отягощало. И даже такой как бы, аксессуар, как браслет, хочется, чтобы тоже был очень легким, но в то же время привлекательным. Поэтому сегодня мы сплетем очень простейший браслет, который можно сделать на коленке, буквально там за 2 минуты, если не меньше. Браслет вот такого плана. Он регулируемый и в то же время очень простой и интересный. Итак, давайте начнем. Для того чтобы сделать такой браслет минималистичный, нам понадобится маленький небольшой отрез паракорда и, соответственно, какую-нибудь застежку. В моем случае это якорь. Но это может быть какой-то молотора, может быть какой-то крючочек и прочая какая-нибудь штучечка. Вот. Собственно, я взял паракорда 70 сантиметров. Можно сделать там 65, можно сделать 80. Собственно, плести браслет этот очень просто продеваем нашу застежку якорь примерно вот так потом делаем вот такую петельку и таким вот образом огибаем ее и заводим этот хвост вот сюда. Понятно, да? И потихоньку затягиваем. Затягивать стараемся так, чтобы петля была как можно меньше. Таким образом тянем. И выравниваем чтобы было аккуратно получается у нас вот такой узел и смотрите сразу петля должна регулироваться видите она нормально вытягивается и затягивается как удавочка также сделаем с другой стороны опять же определяем нашу петлю и смотрите, раз два, и здесь заходим внутрь, таким образом, и затягиваем. В итоге у нас получился вот такой вот браслет, на руку одевается очень просто, два обхвата, вот смотрите, Вот браслет, на руке сидит свободно, у меня рука 18 сантиметров в обхвате. Дальше, этот браслет регулируемый, что мы можем делать? Мы можем его подтянуть, также можем его ослабить. Делается это что с одной, что с другой стороны с помощью наших петель. Собственно, вот оно у вас тянется, таким образом вы делаете длину меньше, таким образом вы делаете длину больше. Также с этой стороны. Вы можете как увеличить петлю, тем самым изменить размер в меньшую сторону, также уменьшить петлю, либо даже одеть ее, например, на якорь и потом затянуть. Чтобы у вас браслет уже никуда не спадал. Но если из-за этого браслет на руке будет большой и спадать, то вы можете тогда просто здесь петлю увеличить. И таким образом здесь закрепить, здесь прорегулировать саму длину по вашей руке. Также можно сделать, чтобы этот браслет был не в два оборота, а в три оборота. Тогда просто надо будет взять паракорда побольше. Например, не 70 сантиметров, а 90. И тогда работать уже ну или там 85, и работать уже с тремя оборотами, и тогда у вас ну, браслет будет немножечко другой. <с> вот. Такие дела, ребят, спасибо за внимание, надеюсь, что был вам полезен такой вот простой браслет. Да, и хвосты, вот эти вот, вы можете отрезать и подпаять, а можно оставить и так. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, с вами был Любомир Борода.